Так, ребят, всем привет! Сегодня про приколы YouTube поговорим, и этот ролик еще и для тех, кто участвует в моем эксперименте. Так вот, смотрите, какой интересный момент есть, да? Лицензия Creative Commons. Разрешено повторное использование. Давайте читать, что нам дает справка YouTube. Так, по умолчанию, какие видео? Контент полностью созданный мной, да? Видео является общественным достоянием, можно сказать и так. Лицензия Creative Commons означает, что автор разрешает использовать свой контент всем желающим. На YouTube можно отметить, что видео публикуется по лицензии Creative Commons. На основе таких роликов другие пользователи могут создавать собственные работы, в том числе и в коммерческих целях, ребят. Авторство для таких материалов отображается автоматически. Под проигрывателем на странице видео будет представлен список названий исходных роликов. При этом вы сохраняете свои авторские права, а другие лица могут использовать ваш контент, в соответствии с условиями лицензии. Другие пользователи могут использовать ваш контент, в том числе в коммерческих целях. Теперь внимание, вопрос, ребят, многие из вас написали, что, ну, немногие, да там, получается, из 108 человек, которые на данный момент участвуют в эксперименте, потому что эксперимент очень мощный, есть люди, которые говорят, что у них YouTube банит этот. И я потерял это сообщение, но был чувак, который даже написал, что... Все типа нормально. То есть он написал апелляцию, потому что контент Creative Commons, как я уже объяснил, по правилам YouTube вы можете монетизировать этот контент, вы можете его перезаливать. Проблем быть не должно. Но здесь много таких, да, примеров. Причем на разные, на, на разные ролики это все дело прокает. Некоторые видео нельзя. Вот, перезалить из авторских прав. Ребят, это косяк Ютуба. Я хотел бы YouTube, узнать, что сказать. Есть вот такой мужчина, да который набрал 17 тысяч дизлайков сейчас и рекламирует реально... Ну вот, вот ну я думаю, что вы видели, да? Честно, я к этому мужчине относился как-то ну, более-менее адекватно. Ну так, знаете, ну под, э, э, э, этот мужчина меня прикалывал, веселил. Вот. И у этого мужчины, я просто сейчас загружусь на комментарии, там есть такой комментарий, что ставим пожаловаться, да, мошенничество, введение в заблуждение. И там под этим комментарием, который не грузится сейчас, было что-то 600 лайков. То есть 600 человек минимум кинули мошенничество пожаловаться вот этому мужчине. На данный момент, как вы видите, ролик не удален. То есть YouTube было бы лучше заниматься не нашими скромными роликами, которые я разрешаю всем монетизировать и перезаливать, а реально людьми, которые рекламируют вот такие вот интересные сервисы. Вот, Ну ладно, это как бы про этих людей это отдельная история, долгая. Короче, ребят, я не ставил... Uh, и я больше даже скажу, этот эксперимент с перезаливом, он uh, как бы на то эксперимент, что может быть риск. Тем не менее, я прошу всех отписать, uh, у кого проблемы с uh, YouTube, всем uh, писать ответку в техподдержку YouTube. Можете ссылаться на мой ролик, uh, который с перезаливом. Можете, с... но ну, лучше всего, потому что им наплевать на мой ролик, если вы будет будете сливаться. Кидайте прям ссылку на лицензию Creative Commons, я дам в описании. Прям говорите, что этот ролик с лицензией Creative Commons лучше всего. На, на ролик они его не будут смотреть, ссылайтесь на лицензию Creative Commons. Вот. Я думаю, что поскольку участников много, мы очень многим выдадим интересные бонусные призы. Более того, нам нужны будут сотрудники. Мы готовы несколько человек взять, потому что мы уже видим серьезных ребят. У вас есть шанс поучаствовать. Можете посмотреть подробности нашего эксперимента по ссылке в описании. Также я могу чем вам сказать, если с перезальем у вас какая-то хрень выходит, вы можете, если хотите, ролики переделывать. Вы можете делать немножко другой фон, немножко менять цвета, я об этом тоже рассказывал, чтобы просто робот YouTube шальной вас не полил.